И сегодня у нас очередной обряд на прибыль, достаток в доме, на успешность, на богатство, благополучие и защита, и чистка в том числе. И в конце у нас будет поддержка и совет небес. Такой вот авторский, мощный, уникальный обряд. И, конечно же, прежде чем мы будем это все делать, я расскажу немножечко и дам основные параметры. Этот обряд у нас входит в основную нашу сетку обрядов, тренингов, прокачек нашей группы, закрытой группы магии нового тысячелетия». Это крайне ноябрьское занятие. Всех остальных, кто еще не со мной, пожалуйста, приглашаю в свое поле. И также для тех, кто уже со мной, а у нас группа с 2020 года, можем уже оплачивать следующую группу месяц, декабрь, где у нас будут очень серьезные, интереснейшие встречи по тому, как встретить Новый год, по тому как э, этот э, прожить 2023 год и вообще как правильно здесь в этом сейчас в настоящем мире э, укрепиться наполниться защититься все буду давать вам и конечно же э, все энергии сохранены на момент просмотра тогда когда вы смотрите э, этот материал и также хочу напомнить что в второй половине декабря у нас будет отдельный курс полутора месячный курс ой двухнедельный курс на закладку новых программ, очень интересный самостоятельный свиток желаний судьбы где мы будем прописывать программы, будем это делать самостоятельно, будем идти именно от души и правды наших внутренних желаний, не того, что где-то кто-то, что-то, чего то как правило, да, нам навязываются желания, и мы не понимаем уже, где наши истинные, а где иллюзорные желания. Поэтому всех э, приглашаю, потому что это будет волшебство, это будет реальная рабочая практика, это будет очень интересно, и вы получите колоссальную силу, наполнение, энергию, ресурс для будущего, для своего 2000, проживания 2023 года. И также вот смотрите, у меня здесь на алтаре лежат вот такие вот прекрасные домовые, домовые, которые ждут, вы знаете, да, это добрые помощники, вот такие красивые. Они ждут своих хозяев для того, чтобы защищать, помогать дом. Вот, пожалуйста, можете писать мне лично и приобретать. И Я расскажу, как их настроить, как они будут. Они все со своим характером, они уже знают, к кому они в руки придут. Осталось только ваше личное желание. Дорогие мои, захотелось вставить сюда <свят> вот эти прекрасные домовушечки. Домовые ждут своих хозяев и хозяюшек. И э, куклы, обережные куклы, метлушечки. Я буду их отдельно потом презентовать. Это очень сильный магический инструмент защиты вашего дома и вашего пространства. Итак, различные... Часто различные обереги мы используем как защиту от каких-то нечистых сил, от глаза от людей с негативной энергетикой. И все это использовалось с давних времен. Мы изготавливали их из подручных природных материалов или из того, что у нас. Под руками. И, конечно же, очень мощный, сильный э, оберег это веник, который был широко распространен э, в славянской магии, в том числе, да и везде. Э, веник считался самым таким эффективным и простым в изготовлении и, сделанный, конечно же, руками хозяина. Этот оберег имел очень мощную силу. И считалось, что веник имеет магическую энергию и конечно же виник по природе своей убирает мусор убирает пыль производит проводит чистку дома выметает плохую негативную энергетику и для двора Часто использовались мётла, и большие, большого размера, и небольшого размера, сделанные руками, из различных целебных трав. Раньше для изготовления использовали травы, которые работали хорошо, работали, прогоняли нечистую силу. Это полынь трава, это зверобой. И даже веники березы, как вы знаете, именно метла, и из осины. И во время очищения помещения, конечно же, произносились заговоры, и после чистки дома этот веник выбрасывали, сжигали, и много-много обрядов существует с, как раз-таки с использованием веника. И чтобы защитить свой дом от плохой энергии, хозяйке следовало бы изготовить, конечно, предмет своими руками. Но в настоящее время в городских условиях можно купить новый виник и добавить чуточку своего, своей красоты, своей энергии, с добром, с любовью, украсить виник. Своими руками. Это можно, для этого можно использовать ленты, цветы, травы, кружева. И э, по прошествии года э, оберег такого плана мы заменяем на новый. Конечно же, при возникновении каких-то э, неприятностей, э, что-то такое, если происходило в семье, то веником перевернутым веником стучали о порог дома, чтобы призвать хороших духов, помощников себе в, в, в том, чтобы исправить, наладить пространство, исправить ситуацию. И также использовались домовые, вот о которых я вам сегодня говорила и показывала сегодня. Ну сейчас я вам расскажу о неких, неких значениях, которые нам понадобятся в обряде, потому что мы сегодня будем работать и с основными а, предметами это веник, это у нас соль, и это у нас будет вода. Чуть позже я это дам, и, соответственно, мы это все сделаем вместе с вами. И значения бывают следующие. Чтобы удача возвратилась в дом, пол полы подметали от порога к центру. Новым веником обметают все жилые помещения, затем приступают к уборке основных, даль, дальних помещений, остальных помещений. Для того, чтобы исполнилось желание, опять же, новой метлой нужно вымести, подмести хорошо весь свой двор и дом. Чтобы поскорее найти э, жениха, э, нужно было перешагнуть через э, новое э, изделие, которое только что вы приобрели, то есть веник, 9 раз и подмести ваше жилище. И Считалось, раньше считалось, что после такого обряда девушки быстро очень выходили замуж. Поэтому можете воспользоваться этой подсказкой. Существует также поверье, что веник нельзя отдавать незнакомым людям. Вообще лучше не давать этот предмет, что он считается оберегом из своего дома. Два веника в доме хранить ⁇ это к неудачам, к потерям. Двор нужно убирать метлой отдельно для двора, если кто-то живет в на природе, да, в частных домах, а веник – это для дома. При переезде старые метла, э, веники, привозить с собой, с собой в новое жилое помещение не рекомендуется, потому что они приносят э, энергетику. И наоборот, она, новый веник часто очень… ну Вот у нас сейчас тема в магии идёт, да, домовые, продомового очень часто… Домового перевозили или в лоптях или на венике, тоже с определенной практикой заговорного слова. Чтобы счастье всегда присутствовало в доме, выметать мусор через порожки вечером, в вечернее время запрещено. Уборку следует делать, конечно же, в светлое время суток. Ну что же, мои хорошие! На этом я основную а, общую часть закрываю, и дальше мы переходим к практикам для того, чтобы сделать обряды на прибыль, достаток в доме, ну и в «Добрый час».